Всем доброе утро. Вот так Очень вот... Конечно, темно. темноте. 4.45 утра мы готовимся отчаливать из этой потрясающей моей марины. права на Я фортовался первый первый день с ночью отхожу последний день чартера ночью вообще классно не видно ничего только собственные ходовые огни и вот впереди точка вот такая которая сейчас мерцает иногда это гюлета которая выходит впереди нас пробуем держаться за ней ну и по картам по картам ради нас занимается Заря там лаяк мигает и какие-то кораблики стоят идем сейчас через участок где вчера были какие-то учения и куча военных кораблей обстановку. Вон там вот работает маяк. А мы все ждем, когда встанет солнце. Но оно упорно нас динамит. По ходу дела учения так и не закончились. стороны окружили врага будут брать очень долго ждали, солнышком, дорога куда приятнее. В особенности когда ты оторужен русским войсцами. Ну что, мы подходим к Мармарису. Скоро будем входить в губту. Вот здесь вот наша Марина находится, вот мы здесь, и вот скоро сюда будем ходить. Ветер дует, как вчера, около 10 минут, но вот волна. Чувствую, вартовка будет веселой. самые живописные гроты которые недалеко от э, входа в бухту в мармарис будете здесь на яхте либо катере обязательно подойдите поближе если будете временем располагать у нас время уже поджимает нам нужно практически лететь на самолет поэтому себе такой роскошь мы позволить не можем в лучах утреннего солнца. Разбудили Беллу. Сейчас будем заходить в Марину. Там, вот как и прежде, стоит теплоход на входе. Будем надеяться, что швартовка будет легкой. Время поджимает, нам надо улетать. О, как яхнул вперед а ветер не мешает прям в морду дует. да ветер прямо в морду вот. вот вот причем ветер у нас 6,5 Заходим в Марину. Над нами возвышается теплоход. Блюш сафир, который, видимо, не ходит никуда. Примеры показали нам заходить тут все хорошо с этой стороны Витя совершил идеальный заход О, На парковочное место Серег, заложил? Швартуемся Так, ну все мы пришвартовались, сумка уже здесь, была уже вот вся на готове, извертелась. Был, хватит вокруг меня ходить. Посредние штрихи в виде витиных яхтенных тапочек. И мы готовы. Бэлл, тягу новую. До свидания. Все, счастливо наша Харди. А сейчас по видео Нам кепки от черрица подарили или написали? у меня есть кепка с Да